Дорогие друзья, всем привет! С вами Наталья Павлова, инвестиционный центр Павловы Партнеры. Я рада приветствовать вас на нашем канале. Если вы здесь находитесь, значит вы уже знаете о том, что вы можете приобрести любое имущество, квартиры, автомобили, земельные участки, оборудование, дешевле рынка, минимум на 30% на государственных торгах. На этой схеме вы можете зарабатывать тремя способами. Первый, вы можете купить квартиру для себя. Например, квартира не 50 квадратов, а 100 квадратов. Либо вы можете приобрести автомобили. Мерседес вместо автомобиля отечественного производства. Второй вариант – это схема перепродажи. Например, вы покупаете квартиру за миллион, а перепродаете за 2 миллиона – целый миллион выигрышей. И третий вариант – вы можете покупать имущество на деньги инвесторов за комиссию. Таким образом работают риэлторы. Сумма вашей комиссии будет 100, 200, 300 тысяч рублей с одной сделки. Правда, риелторы покупают на обычном рынке, а вы покупаете там, где дешевле в два раза. Поэтому, конечно же, у вас будет очередь из инвесторов. На нашем канале мы стараемся помочь вам разобраться в этой теме и, конечно же, мы оказываем платные услуги. Например, моя консультация стоит 10 тысяч рублей за 30 минут. Но для самых активных участников, кому нужна помощь на торгах, кто хочет разобраться в этой теме и начать зарабатывать, пожалуйста, пишите в комментариях к этому видео. Расскажите о себе, кто вы, в каком городе вы проживаете, чем торги могут помочь именно вам. Может быть, вы хотите что-то купить для себя. Может быть, вы хотите освоить новую профессию и выйти на доход 100 тысяч рублей с одной сделки минимум. Если мы поймем, что мы можем вам помочь, мы обязательно ответим на ваши вопросы. А среди самых активных участников будет розыгрыш бесплатной консультации либо моей по торгам, либо Юрия Павлова на тему «Как работать с инвесторами». Друзья, подписывайтесь на наш канал, это еще одно главное условие. Пишите комментарии, будьте активны и жду вас на консультации, друзья. Всем удачи и отличного заработка. Всем пока!